эти книжку заказывать пару слов тут многое сказано и без меня брата дам 70 лет своей практической практической пчеловодство брата дама собрано 70 лет его так что здесь все рассказано от от расстановки ульев на моего пасеки как правильно расставить чтобы не потерять медосборы до до подсадки маток, до вывода маток, до работы с искусственным осеменением. Изолирный облетник у него работал 70 лет. 70 лет. Так что я думаю, что многие многие вопросы, которые задаются обычно на форумах, здесь ответы есть. Так люди рассказывают, что книга более доступна стала. Шрифт И более, более доступен. В первой книжке О, был более нет. мелкий. Да, мелкий был, да. Мелкий, мелкий. Кстати, Тогда... да. Обратите внимание. А здесь... Ну, можно читать... Это для тех, кого со зрением? Или... Ну, вообще, глаза у пчеловодов страдают тоже. Вот, так вот книжечка выглядит вот. Обязательно на пасеке должна такая быть. А что он там хоть написал? Не, ну это хорошая книга. Это не... Переписка, допустим, какого-нибудь там советского экземпляра, одно и то же, только разная обложка. А тут уже, это книги такой в Украине, я так понимаю, нету. Уже есть. Ну, вообще, то, альтернативы нету, да. Поэтому, я думаю, все. Спасибо, это мне, да? да. Буквально да, через мне... пару лет будем это, продавать эти книжки а, с автографом. И... Конечно. А Но чего? Я думаю, что меньше через год уже, потому что они разойдутся очень быстро. Тираж не такой уж небольшой. Я да, ж да? думаю, не у всех есть ваш автограф. Конечно. Картинки есть, да? так что а, картинки покажите. покажи. О, цех. О цех, покажи цех. Смотри, производчик э, Фадеев Денис. Переводчик. И особая благодарность Измайлову Геннадию Брониславовичу. Да, очень мне помог с редакцией, потому что все-таки э, информация, когда читаешь, раз одну и ту же информацию немного уже глаз начинает замыливаться и какие-то вещи не видно вот тех по откачке меда посмотрите какой год ну это середина 20 века то есть уже есть пресс короче люди уже давным-давно работали а мы вот это так как это получается мы сейчас выкладываем видео им смешно смотреть этот пресс обрабатывает 2 тонны меда в день с потерей не более 1% пресс для, для верескового меда, изолированный облетник, пожалуйста. И, его комната для искусственной семени и для вывода матов. Цех для фасовки меда, который может сделать 2000 а, однофунтовых бутылок. Зачем? Это 0,45 микро получается, смотри, да. Да? Да, Посмотри, да, как. Да. Ванны, декристаллизаторы, воскотопка. ну У нас такой в Украине нет. Воск... Воскотопки во всей Украине, которая здесь. То есть, там только вот этот бак, он на 100 литров. 100 литров, посмотри, Сань. 100... Вот этот бак для 100 литров воска, а это воскотопка. А какая у нее была пасека? Да, небольшая. Почти 40 семей. Вот так, пожалуйста. Да, то есть кормушки, все. Вот эти все фотографии, они были обработаны еще в Украине специальным дизайнером, чтобы более четкие были. Mm -hmm. Книжки, с которой я делал перевод, они в, хуже, в худшем состоянии. Что это очень старые фотографии. Mm -hmm. Подбирались оттенки. В... Да, 1970... uh -huh. да, 1915 год. Обалдеть. 1922, 1922 год, посмотри, расставлены улицы. До уль. войны это все было и процветало. 1920 у Блин, год, этому... расстановка улиц. Мы к этому до сих пор не пришли. У нас лежак и... Все по старинке, все же по старинке. Конечно, все. Рад, что... Денис, зачем отличается первая книга от второй? Ну, первая книга, она больше сосредоточена теория. Теория о генетике, о селекции, о разных породах. Вторая, это все-таки уже на основе теории, он объясняет, как он эту теорию э, использует на практике. И какие из вариантов, которые теоретически, их же много теоретических вариантов, какие из них э, практически можно применять, и какие более, вер, более верны. То есть это очень важно. То есть мы сейчас сталкиваемся с теорией, допустим, у каждого свое мнение. У каждого свое мнение, и вроде бы 10 вариантов предложено, и, о, и все 10, они красивые подходят. Но а, как, а выбрать именно один, вот он описывает, что какой вариант он... Выбрал, и какой протестировал. То есть даже по выводу маток. Очень много было способов вывода маток. И сейчас мы знаем очень много. И никто не может сказать, какой лучший и какой для него подходит. Он выбрал для себя один вывод маток. Все. И он описывает это. В, больш... ну, в подробностях. И секрет один. Это не было нигде в анонсах. И никто это не знает. Никто. Ну, кроме Геннадия Брониславовича, конечно. Оказывается, что знает. брат Адам варил медову Это что? Да. Не, И ну топ... это мы теперь знаем в этой книге. И, Ну, это мы знаем. И тут есть рецепты его. Даже так? Да. да. Его рецепты, все, вес, ну, уже вклад. все это, все сделано. Самое интересное, что когда брат Адам умер, монастырь, где была его пасека, они перешли на варку медовухи и пива как основной доход. Переквалифицировались. Угу. То есть до этого были это как подсобные. И они полностью... И, и до сегодня они продолжают по этим рецептам готовить медовух Ну, я так понимаю, еще будет и третья часть. Конечно, конечно. Будет третья, третья в работе. Здесь э, поиск лучших линий пчел. О, он описывает свои путешествия. Он почти... Всю Евразию, ну, скорее Азию он не брал, но по Средиземному морю он практически все страны посетил. И использовал местных пчел, то есть тестировал местные породы, которые он находил. И выбирал лучшие, которые можно использовать у себя на пасеке. И, и отмечивает, какие, у каких пород есть свои плюсы, какие своих свои минусы. Еще очень главное для искусственного осемнения, что мы начинаем скрещивать лучшее с лучшим. Но, как показывает практика брата-дама, это не всегда дает положительный результат. Есть породы, которые между собой скрещивать вообще нельзя. Теоретически, да. да. То есть они обе по себе отлично себя проявляют. При скрещивании повышается ролевость, агрессия ну, То есть все то, что, чего мы, нам не нужно. Да, и тут рассказаны комбинации, какие нельзя использовать. А есть комбинации, которые благоприятны, которые мы можем использовать и поныне. Короче, надо покупать не и читать ее. Читать, читать, читать. Конечно, конечно. У Нам повезло за... с тобой. у нас уже не есть. Да, у меня есть уже давно. А это с подписью. А да. это с подписью. Теперь у меня есть книга с подписью. От Дениса Фадеева. Продаю недорого. Ну, вернее, дорого. Уже продаю дорого. Всем спасибо. И вам спасибо.